В честь двухсотлетия Соединенных Штатов в 1976 году была выпущена купюра именно такого номинала. Какого? Два доллара. В каком городе находится основная биржевая площадка Германии? Франкфурт. В какой стране отсутствует программа защиты инвесторов от финансовых мошенников? Германия. Что такое белые червонцы? Червонцы из платины. Как может повлиять увеличение денежной массы на темпы инфляции, если уровень производства стабильно падает? Приведет к ускорению инфляции. Британский фунт стерлингом по трехбуквенному международному сокращению валют системы SWIFT обозначается GBP основатель PayPal чье состояние Forbes оценивает в 1,6 миллиардов долларов известен как первый институциональный инвестор Facebook в свое время он выписал чек команде Марка Цукерберга на полмиллиона долларов сколько весит самая маленькая монета 0,17 грамм кто сжег 2 миллиона долларов чтобы согреть свою дочь пабло эскобар в каком году был официально создан международный валютный фонд 1945 Канцлер Казначейства Великобритании по традиции приносит текст своей бюджетной речи в особенном портфеле. Красный. Назовите верхний уровень структуры ФРС США. Совет Управляющих. Во время финансового кризиса американские банки стали получать письма. Ключи. Этот налог должны платить благодарные жители Гвинеи своему государству. Какой? На мир. В каком году был основан Амстердамский банк? 1609. Прух в нумизматике это. Технология чеканки монеты. К функциям финансового рынка не относится. Эмиссия финансовых инструментов. В каком городе была учреждена австрийская вексельная биржа? Вена. Лучше маленькие, чем большое спасибо. Доллар. Какая денежная единица Древней Руси когда-то по деревьям скакала? Векша. Разменная банкнота и монета Вьетнама равная одной десятой доли донга. Хао. Во сколько раз увеличился оборот золота во время правления Николая II? 18 раз. Когда была основана Чикагская товарная биржа? 1874. Именно он на ранней стадии вложился в разработчика облачных сервисов. Скотт Сэндал. Как звали автора исследования о природе? Адам Смит. Много веков назад там использовались кусочки шелка в качестве денег. Китай. Сколько денег получит в конце срока погашения кредитор, если выдаст заемщику две тысячи рублей? Две тысячи рублей. В каком городе существует налог на тень? Венеция. В каком году была основана компания Apple? Тысяча девятьсот семьдесят шесть. Самую дорогую игрушку в мире выпустила компания Санрио. Hello Kitty. В какой стране выпущена самая тяжелая золотая монета в мире? Австралия. При увеличении нормы обязательных резервов, денежная масса уменьшается. На одной из банкнот этой страны изображен летящий на гусе мальчик. Что это за страна? Швеция. Какую сумму внес обладатель первой сберегательной книжки? 10 рублей. Как называются деньги раз и ференги? В каком году появился первый действующий прототип банкомата? 1939 год. В каком году была отменена привязка доллара к золоту? 1971. Как называется официальная валюта Бразилии? Реал. Житель какой страны является обладателем самого дорогого автомобильного номера? ОАЭ. В какой стране древнего мира банкиры назывались менсариями? Древний Рим. Эмиссия необеспеченных денег – это фидуциарная эмиссия.